No. Mm. здесь черт по деревнях происходит а... А, черт как же болит башка вот вам и экскурсия Я П-3 прием. Сынок, ты в порядке? What? Я в норме, шеф. Но вокруг меня все совсем не так, как должно быть. И все это явно началось уже давно. Какие будут указания? Ой, ой. Это понятно. Предатель Виктор Петров взломал центральный узел коллектива. Гражданские роботы атаковали работников предприятия. Есть коды доступа к узлу. Тебе нужно найти Петрова и доставить его ко мне живым. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Объект операции Виктор Петров. Объект должен быть найден, взят живым и доставлен к вам. Совершенно верно. Отбой. Так, идти значимо туда, но. Ой, что это про всех уголово? ничего нет. видимо это и есть бег ладно ага понятно. <свечес> интересно и? Че вообще что не Неинтересно там. Опа. Ой, ой. А где-то свинья? Пору, пору. Мы за тобой. С. За... Готово. Не знаю, зачем я это сделал, но ладно. А ну можно собрать? Нет, нельзя. Ладно. Ага. А здесь есть? О, здесь есть Я Или нет? Все-таки... Лежать! Вставай Используйте левый шрифт во время движения. Вов А6. Так ты у нас лованчик, да, значит? Ой, блин, ты... Опа, пошел ты уона. Лежать! Что это было? Это вообще на кусочки разнесли Красиво, как, а? Что-то с них можно брать? Ресурсы какие-то С этого нельзя, а ладно Идем туда По заданию Интересно выглядит он Махина эта сгорела Скажите, левочек Интересно. Ничего не то, ладно. Меня заметили? Тренаж себе! Эй, девчатка. Слушаю вас, мое. Что известно об объекте заданий? Виктор Петров. Главный инженер сети коллектива 20 был своевременно выявлен и арестован за предательство родины. После чего был отправлен на принудительную работу в комплекс Вавилов в качестве заключенного. Понятно. Разберемся. Я с так чего поняла, начать здесь... В данный момент это... Петров находится где-то на территории подземного комплекса Вавилов. Необходимо найти способ попасть внутрь. Пошли искать. Есть, так и надо. Пистолет у нас нет, да? Ладно. Эй, мужик, иду. Ты там живой? Там мужик или там робот? Же, а, мне кажется, это ловушка робота будет. Что-то мне кажется, именно так. А нет? Или да? Да... Твою мать отвалит! Да так и знал. Пошел нахер, сука! Я, ты же был, я Ой, бабулька. Чуть ты рот раздярил? Чуть не нахлебался там. Давай. Не ожидал просто. Ты будь внимателен. Вокруг сумасшедший дом. Да я уже заметил. Спасибо, мать помогла. Ага. Не за что, молодой. А ты вообще откуда? Да так, мимо проходил. Ты кто такая, мать? Мимо проходила. Я? Зина. Баба Зина. А больше тебе знать не обязательно. Ладно, Это главный антагонист. Что происходит? Погибших много? Если ты не заметил, машины накидываются прямо на людей, и те, кто не успел скрыться им. Каюк! Мне бы оружие раздобыть. У тебя есть что-нибудь? Не выбери. У меня есть. Но я тебе своей не дам. Под нами есть комплекс. Вот Спустишься туда, там и оружие найдешь. Комплекс? Вавилов? Мне как раз туда. А! А он прямо под нами. Я тоже туда иду. Там вроде безопасно. Твою мать! Пчела! А, чтоб тебя! У нас 30 секунд! Двигаем! 30 секунд и чего? А, до полного пиздеца, блядь, сынуля! До полного пиздеца! Иди сюда, Громила! Иди сюда! Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее! Ну-ка, бери этот ключик и крути вправо! Сука, вправо! Так, вот так, а я их пока содержу. Мать, да ты при арсенале, блин! Ты что задумал? Так. Давайте мне пойдем давай. Получите! Что по собаки драли? А это у тебя откуда? Ты, малой. Может лучше я? Люсь держи. А я уж тут сама. Ой, вот это эксон, эксон. Ой. Майт, бабка, майт, бабка, Зина. Твою мать! Ой. А бабка, где бабка? Баба Сина? Да, долго летим Очень долго Конечно Из этого никак. Вот вылепался, блин. Это? Что mm -hmm. э, там было? Чего, чего, наверное, чего? Лежали. Так, что очень интересно есть? это такое. Добро в а. своей, в честь Необходимо найти способ открыть бронедель. Без тебя, вижу. Не лезь тупыми, совет. Лучше расскажи про этого Петрова. Как его вычислили? Предатель Петров был раскрыт Михаилом Штокхаузеном и арестован бойцами отряда Аргенту. А здесь он как оказался? После суда Петрова вернули в комплекс Вавилов В качестве заключенного для дальнейшей работы Что? Во всем Советском Союзе больше никого не нашлось Для этой работы До запуска коллектива оставались считанные месяцы Меня с главного инженера не имело смысла Петров должен был закончить свою работу Вот его и заставили ну и что в нем такого особенного? Виктор Петров, бывший главный инженер Секретного отдела Академии Последствий Занимался программированием робототехники 10 коллектива 2.0 Ясно а, ой. Я пропустил одну. И сейчас такие там будут... А, из этого плана, наверное, да? Я не делюсь. <laughs> Ладно. Сизам откройся. за хор, 11 часов ночи. Если вы получили направление на Ладно. кто а. живой? Уже... Так, безопасные зоны. Каждая комната отдыха является безопасной зоной. Каждый из них находится в автомат для вышлого сохранения игры. Окей, значит сейчас мы. Тут у нас что, судя-то? Ну, типа, да, патроны всякие там. Сохранение. Сох... Нет. Сохранение... нет. А, ой. Это такой экран. Точно, мышь под землей. Так. Так, двигаемся, значит, дальше. И вас ну. дали машины избег. Так, вроде не могу использовать можно такой, кто будет Ага. Хорошо. Позвольте вот. совет. Так меня надолго не хватит. Первая железка чуть на тот свет. уничтоженных роботах находится капсула с непрямым нейрополимерным реанимационным медикаментом. Извлеките ее. Используйте для экстренного восстановления повреждений. Ох, это так классно. Кстати. Майор будет не лишне собирать прочие ресурсы, встречающиеся на пути. Напоминаю, ваше снаряжение укомплектовано особым рюкзаком Ярова-Обалакова для хранения имеющегося инвентаря. Он уменьшает предмет, помещаемый внутри своего пространства, и возвращает его исходный размер, в момент извлечения. Mm -hmm. Чудеса науки, yeah. фантастика да и только. Oh, что -то там горит? Mm -hmm. а, отлично, все, собираем все, что плохо и неплохо лежит. Осденс. О, mm -hmm. oh, это такие кампы, значит? Бабазина столько запрещено Окей Значит у нас бабазина такой вот интересный персонаж почта? Чья почта? Академик с чем? социальный рейтинг 91 уже даже рейтинги куда там больше рейтинг 7-7 нюха владимир олегович у него 9-1-2 где-то 8-2 8 2? 8 2. А. Так неудобно управляется. Ладно, идем, значит, дальше. как выключить, выключить. Давай, собираем все, что видим. Давай, давай, откройся, сезам, сезам, откройся. Да, сколько здесь всего Ладно, дальше. мужик, ты покойся с миром. Прикой, сколько пач Чео? Да, вот, вот видите? Вот какое стекло делали, в ссср Можно открыть дверь, что? к нему сзади и проведите скрытую атаку. В этот момент я смогу провести полное отключение робота. О-о-о. О-о-о. А, надо нажимать. Первый пошел. первый пошел. Понравилось? Да? Так, давай, удерживай. Все забираем, все забираем О, опа. Так, можно что-то двери еще интересно? А, нет, я думал, можно длиться. Я а сколько буду зажимать это F дальше? Чуть -чуть. нет нет нет открывайся не жадничайте так а вот общины о какой длинный коридор пробегаемся все, все забираем все тоже открывается нет ну и хорошо я уже устанавливаю кнопку нажимать так. Это что, груша? Она работает, несмотря на режим аварийного питания? Все груши на предприятии 3826 запитаны от линии аварийного питания и никогда не отключаются. Это позволяет сотрудникам всегда быть на связи друг с другом. Чтобы залезть в грушу, мне нужен какой-то пароль или уровень доступа? Я смогу обеспечить вам доступ в любое из имеющихся на предприятии устройств. Тоже относится к устройствам типа щебетарь, которые вы можете найти по мере продвижения к цели. Понятно. Миша, посиди пока тут. Я сейчас быстро закончу работу. Перчатка? Храсс, товарищ майор. Угу. Как вообще этому Петрову удалось взломать коллектив? Предатель действовал не один. Он вступил в сговор с несколькими преступниками. Так их несколько? И где остальные? Успешно нейтрализованы. Но добраться до Петрова без вашей помощи не представляется возможным. Поэтому вы здесь. Вот и помогу тебе с отчетом. Лаборант 84, принеси товарищу кольцовый чай. Ниш, я быстро. Ой, черт. То есть горстка предателей смогла взломать коллектив, который создан лучшими умами СССР. Фактически коллектив не взломан. Превзойти алгоритм защиты, созданный в Академии. Каждый раз надо читать или нет, я не знаю. Впоследствии под руководством профессора Лебедева не по силу никому. Тогда почему вокруг творится весь этот кошмар? Предателям удалось внедрить в алгоритм коллектива ложный режим агрессии. Из-за этого центральный узел воспринимает всех людей как солдат армии вторжения. Разве наши ученые не могут исправить все это без Петро? Могут, но это займет определенное время, за которое погибнет много людей и информация об этом выйдет за пределы предприятия. Чудили, на mm -hmm. Сколько этих всех деталей, деталей, такой ходит с этой кнопкой. Узловать? Действие, поворот, чего? Ага. Я говорю, даже обучения никакого не было просто берешь крутишь туда-сюда понятно что такое Ладно. неубиваемая игрушка что а, я уже забыл надо использовать это здесь не часть сейчас не вылезет сюда Ладно, найдите Виктора. Найти и обезвредить. Так, медленно позовут. Ничего ну, здесь надо, да? Так. Ну, давай. Никого. Патрона. А у меня же оружие не только... Никакого... А нет, уа, у меня уже дробовик есть. Тут только три патрона. Четыре. Четыре патрона, значит, окей. Как оружие нас? Каролическим штаном. Что за звуки? Здесь мы все исследовали. Да, все исследовали. Теперь идем дальше. Что это было? чертила вот так лежать лежать все больше не конец там кто-то есть тоже чертиз открыть нельзя да ладно Такое у нас? Часть. Как советский ученый, я всегда считал себя атеистом, но сейчас могу сказать лишь одно. Это поможет нам всем Бог. Мы заблокировали фуникюлерные тоннели магнитной дверью. Не знаю, как долго мы сможем сдерживать этих роботов внутри комплекса. Ваня, мне показалось, или тот куст переместился. Ваня, Ваня! О! Кровь! Соломали? Все, все забрать, да? Еще такой смул после себя. Ну, мужик, не повезло. Так, сюда, но мы еще... Исследуем здесь, в комнате. Закрыто. Я даже почему-то рад что все закрыто. Ой, а я уже не рад. Так, не работает. Больше никаких нет? Не работает. Эй, хрень. Хорошо. Угу. Чем грозит нам утечка информации? Потеря репутации в общем мире. Советские роботы повсеместно считаются абсолютно безопасными и эталонно надежными. А разве это не так? Абсолютно так. Именно поэтому предатель Петров ударил Родину в самое больное место. Фактически вот кто нож в спину? Он хочет, чтобы весь мир отказался от наших роботов. Вот же с ученыш. Нож в спину. Не, не открывается, да? А, они все-таки открываются, Блин. Я Что-то близко слишком подхожу. Тик, тик, тик, тик, тик, тик. дай сюда пройти уж фуу, блядь сейчас только вылазит отсюда так, ничего, ничего нет исследовать, исследовать ничего, ничего помоги мне дальше не знаю все? Все забрали. Все забрали. Есть что-то еще есть? Что mm. есть? Да, все есть. Mm. Так, так точно. -то у нас. Книжонка. Или я походу раньше времени сюда пришел? Ладно. Когда я сделал сохранение. И потом продолжим дальше. Сохранение паттерна.